Грубые ботинки, короткий черный топ и, на первый взгляд, полное отсутствие какой-либо одежды на нижней части тела. Но только на первый. Вероятно, новый тренд уличной моды, который, как заметили в тематических блогах, уже повсеместно встречается в столице. В минувшие выходные, если процитировать телеграм-канал «Антиглянец», в центре города можно было наблюдать какое-то нашествие девушек вот в таких велосипедных шортах. Разглядеть их удается далеко не сразу, так что сначала может показаться, будто москвички в честь хорошей погоды вышли прогуляться в одном белье. Но все же это не совсем так. Визуальный эффект обнаженного тела достигается за счет полупрозрачной ткани в цвет кожи. В черном варианте такой предмет гардероба, скажем так, более заметен на его обладательнице. Но, впрочем, в любом случае, выглядит достаточно провокационно. но ну, а некоторые критики его все расценивают подобные не иначе, как эксгибиционизм. А привлечет ли демонстрация пятой точки, кроме внимания окружающих, еще и внимание правоохранительных органов, разберемся вместе с Николаем Соколовым. Николай, добрый вечер. А это можно расценивать? Ну, например, как мелкое хулиганство. Добрый вечер, Алексей. Ну, вот возник вопрос, то ли ждет девушек статья, как минимум, административная, а может быть, все-таки глянцевая, поэтому обратитесь к экспертам. Горячий флешмоб только набирает обороты, но, признаюсь честно, когда впервые увидел эти видеокадры, то, как и большинство, подумал, что девушки голые. Но опытные дизайнеры и столичные инстаграм-блогеры, оказывается, хорошо знают, что такие велосипедки – это последний писк моды. Я бы в таких велосипедках, конечно, по темным переулкам не бегала. Да, провокационные. Но в то же время, в принципе, можно как-то выделиться из общей серой массы. Выделиться и правда получилось, да так, что водители, которые наблюдали за этим, чуть не попали в ДТП, уверяют очевидцы. А вот старшее поколение, кто находился рядом, говорили инстаграм моделям вслед как не стыдно. Зато подписчицы уже выстраиваются и записываются в очередь за привлекающими внимание модными штучками. Такие наряды давно, кстати, популярны в московских фитнес-клубах. В них очень комфортно тренироваться, и не только. Популярные, наверное, из-за того, что они красивые. А, и красиво подчеркивает фигуру, а по а удобности, но ну, скорее всего, зависит от ткани и от фирмы. Новый флешмоб уже оценили московские бизнесмены. Как удалось выяснить, для флешмоба девушки часто снимаются в районе Патриарших прудов. Состоятельные клиенты заведений здесь не могут пройти мимо и не поставить лайк создательницам таких видео. Я думаю, что... Я бы, наверное, в аварию попал, если бы увидел такую красоту. Чем больше таких девушек было бы у нас в Москве, тем, мне кажется, лучше. Оказывается, что наказать по закону девушек не смогут, да и не за что. Ведь они все-таки были не голые, просто ткань телесного цвета. А вот мужчины-адвокаты, кстати, готовы встать на их защиту. В их действиях нет состава административного, ну и, конечно же, уголовного преступления. Поэтому к девушкам можно только отнестись с пониманием, с любовью и оставить это, их на, это поведение на их совести. К сожалению, автор-создатель подобной коллекции на связь с нами так и не вышло. Но изучив ее коллекцию, я понял, что это не самая интересная даже вещь. Так что, возможно, совсем скоро на московских дорогах и тротуарах появятся девушки в более пикантных нарядах. Кстати, недорогих. Так что траты instagram моделей быстро окупятся за счет примерно пяти тысяч просмотров и лайков. Николай Заколов о голой моде.